и всем привет друзья с вами снова я альмир и да друзья как вы видите уже я снова изменил свой скин а кстати вы друзья заметили короче на моем канале я изменил шапку ну да друзья я не буду выпендриться потому что эту шапку я взял у лоло трека и его переделал в пейнте в пейнте так сказать вот просто получилось круто. Ну реально, друзья, этот шапка канала э, Лола Трека мне возашел. Я сделал вот такой вот классный капюшончик для своего скина. Вот. И кстати, друзья, я заметил, что на моем канале уже появились хейтеры, так что не обращайте внимания на их комменты, друзья. Вот. И кстати, от моего канала уже почти отписалось два человека или сколько-то. Я очень сильно разращ... разочарован, вот поэтому хотел заснять ролик. И давно я, кстати, не записал ролики, поэтому вот я записываю. Сразу же заранее подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь с друзьями с мо... моими видео, друзья. Ну что, я рассказал, что нужно рассказать. Ну, короче, типа того. Вот. Ну что ж, давайте начинать, друзья. Я что-то слишком долго разговариваю с вами. Вот, все, давайте начинать, друзья. И кстати, друзья, если вы вот сейчас прямо сейчас заметили, то у меня тут нету нет новой кнопки и. нет кнопки открытия инвентаря, друзья, что мне делать. Ну, э, короче, скажу я, что я сделал. Короче, я установил одну, один текстур пак или ресурс пак, короче, не знаю. Так, блин, друзья, тут у меня вошел братья и я все забыл. О чем рассказывал. Сейчас бы его вспомнить. А, ну да. Практикул стурпак, друзья. Короче, вот. Тут нет открытия, э, точнее, э, кнопки открытия инвентаря. Не знаю, как его открыть, друзья. Вот, как видите, тут вот эти вещи тут какие-то. Короче, это фигня, друзья. У меня тут остался. Так, выбор корпуса пока сегодня. Камеры режим классический. Наверное, друзья, я этот фигню уберу тут сейчас, быстренько. Так, друзья, все, я наконец-то его убрал. Когда я, друзья, отключал этот текстурпак, то у меня Minecraft аж даже вылетело. Просто на экране появились такие квадратики с, э, короче, черными и фиолетовыми кубиками. И Minecraft вылетело. И вот я снова вошел. Ну что друзья, давайте начнем его проходить, так сказать. Так, тут... Тут рулис правило друзья так сай он стай он короче тут надо ставить э, если я не ошибаюсь режим мирную что могут какие-то не появились короче можно играть в мультиплеере друзья с друзьями так но no ригинг if you can это фигню не понимаю. Короче, пофиг, друзья. Давайте начинать уже. Плей отноразовая фигня. Так, начинаем. Левел первый. Нормальный. Хотел сказать нормал биом, но оказалось, что нормальный биом. Ну что ж, давайте проходим вот так вот аккуратненько. Хоба. Наверное, друзья, вы уже соскучились э, с этим. Короче... Ай, блин, с паркурами, друзья. Когда я вот так вот сильно фейлю. А зачем у меня спаунпоинт не заработал, друзья? И, кстати, у меня этот счет слишком большой. Сейчас мы его уменьшим. Вот так вот и все. И поставим на маджанскую Так, давайте, друзья, тут ставим спаунпоинт сейчас. Так, друзья, я поставил спаунпоинт и случайно написал, что... Точнее, в счет point без этого слэша. Так, я опять разбился, друзья. Нет, опять мои фейлы вернулись, друзья. А, кстати, друзья, на следующую серию я, наверное, выпущу этот один блок Или буду записывать выживание на своем на, на своем компьютере, друзья. Я в Алиэкспрессе заказал, короче, О, ух ты, друзья, подзолбьём. Короче, чипсет э, одного. Точнее, 2 гигабайтного оперативной памяти, друзья. И, наверное, у меня там не будет сильно лагать. Так вот, друзья. Надеюсь, мой ноутбук, так сказать, не будет очень сильно лагать. Так, друзья, на этот раз у меня сработал spawn Так что продолжаем. И вот, друзья, кстати, в Алиэкспрес я еще заказал. Ади, э, короче. Для комп... для своего ноутбука Вот э, наушники с микрофоном Потому что с, эти... с этого Телефонного наушника, друзья У меня не получается записывать почему-то Вот поэтому я заказал Но все еще Не приходит, друзья э, Походу я его Заказал с... э, Короче Что-то не перепомню, друзья Вот э -э... 5 или 4 июля. А сегодня уже 19 июля, друзья. Или. Или 18, не знаю, друзья. Я, я даже не проверял календарь, друзья. И даже не помню, какое сегодня число. Вот. Надеюсь, все-таки моя посылка придет. И я буду хорошо записывать на своем ноутбуке, друзья. И будет очень круто. Так, ну шо ж. Мы уже сноу друзья. Это зимний объем, И мы переходим... Ну да. В последний момент, друзья, фейл. Вот сноу друзья. этот снежный бьём, так сказать. Так, хопа. Хо хопа, ух ты. Ай, нет, друзья. Я и упал. Как говорится, очнулся гипс. Вот. Так. Хопа. И хопа. Хопа, друзья. Ух ты, смотри, как я разогнался, друзья. Капец. Хопа. Получается хорошо. Так. Так, так, так. Хопа, вот так вот. Опа, вот так вот. И все. Норм, норм. Так. И последний. Хопа, мы пришли. Это Deserts Bion. Короче, с. Песка вот такого, вот, с пустынным биом, Так, проходим его. Так, друзья, продолжим. Мне казалось, что тут э, мои братья зашли и подслушивают. Знаете, почему я их, друзья, выгоняю? Просто э, вот у меня не получается записывать видео при, при людях, так сказать, при моих братьях. Не знаю, зачем так, он, наверное, э, из-за стыда какого-то. Какая-то фигня, друзья, не понимаю. Так в грузовом вагонетке, друзья, ничего нету. Хопа. Ну что ж, короче, э, левел пятый, друзья. Это бьем пещерный. Продолжаем. Хопа. Так. Ух ты. Покатился грузовая вагонетка, друзья. Хопа ехва. и и без файлов йо друзья так бьем э, мусилиум бьем мусилиум бьем что это такое грибной бьем друзья так Опа. Опа, друзья, вот так вот ловко перепрыгаем, почему-то э, этот... несложные прыжки я хотел сказать и о на подзалбьем и я не умер друзья что за фигня что за баги так давайте быстренько пропишем kill и все и мы возвращаемся на место так вот эту сторону мы паркурили и хоба так и ⁇ пта ⁇ пта ⁇ так друзья у почти упал друзья с этого гриба так вот так вот хотел сказать, я опять упал и умер, что то фигня. Адмирплей упал с высокого места. О, странно. Так, хопа. И хопа, на. Все получается, друзья. Так. Знаете, друзья, у меня контент очень, короче, странный у меня контент друзья так Акью а Акью Акьюти Вотный а Водный бьём или короче типа подводного данжа или типа такого короче призмаринного бьём друзья вот. и этот паркур друзья мы тоже прошли шо за фигня где-то сложные прыжки которыми я сейчас-то так друзья это радужный бьем типа, э, короче друзья вы не удивляетесь, что не удивляйтесь под... э, зачем я все быстро перевожу я просто их полчаса переводил на Google переводчики друзья да это было не просто что вот вы понимали друзья А нет друзья у меня не получается Или смешанный объем, друзья, или типа такого, короче. Даже немножко подзабыл, что это за бьем. Вроде бы смотрел на Google переводчики. Так Шо за. Что за прыжки, друзья? Походу начинается. Ты у меня сложные прыжки. С файлами. Вот, друзья, не нажался на Control, точнее не control, а.. Какой Control в моем телефоне? Это же не клавиатура компьютера, что за фигня, нет, друзья, у меня пол сердечка осталось, и две сердечки, и да, друзья, я опять не убер, ну что ж, это фигня, надо исправить, вот, так вот и все. номерами появляемся тут, так, не обращать, друзья, внимание на звуки тут, как я каком-то ролике говорил уже, тут у меня стоит, Насос водоснабжения, он качает воду из э, колодца, из ротника друзья, вот, под землей есть ротник и ему приделали, короче, э, эту, колодец, вот, сейчас он остановится, не волнуйтесь, так, я почти прошел, вендер мир друзья, вендер так, хопа. Хоп. И хопа. Да, the end, друзья, типа конец. Так, проходим. Вот так вот сразу прыжки, друзья, капец. Опа. Вау. Классно я прохожу, друзья. Просто бегу и нажимаю на... Короче, на прыжок. Кнопку прыжок, друзья. И от так, друзья, поход тут какая-то ошибка, сперва должна быть nether, потом должен быть, короче, end, вот. Так, вот так вот. А блин, ненавижу песок душ. Они немножко останавлив... останавливают. Так, и прыгаем, вот так вот. Зачем я не, набро... не нажал на... Короче, эту кнопку shift, или как, как его назвать. Короче, друзья, буду его назвать. А, еще поджегся. Буду назвать его shiftом И упал, умер. The Nether. The Nether Update. Конечно, тут не будет апдейта, друзья. Я просто установил... Э... Короче, эта карта на 1.14. Вот я установил э, версию 1.14. Тут нету Nether Update. А, нет, я опять упал, друзья. Так Проходим, проходим, друзья, шут нафигня, фигня, я умираю, я умираю, а -а -а. не хочу просто, друзья, очень сильно кричать, ставьте лайки, колокольчики, чтобы э -э -э мой канал быстрее рос. Так, друзья, проходим, а -а -а. так и хопа, так, так, так, не упасть, друзья, хопа. Это шоу уже конец, друзья, капец! Да, друзья, это конец. Мы прошли его с первой, с первой серии, друзья. Да, капец. Вот видите, друзья, тут нету. Короче, дальше пути. Луна не знает пути, но летит. Пусть летит. <с. <с. <с.> Пусть летит вниз. Что? Find? Бьем какой-то. Да, друзья, это финиш ну что ж, друзья вот и все мы прошли эту карту на изи ха ха ха вот друзья ставьте лайки колокольчики и оценивайте друзья как я паркурую в этих паркурах конечно тут не было таких сложных прыжков которым я всегда фейлю вот друзья короче ставьте и делитесь пожалуйста вот, друзья делитесь мнениями в комментариях и я хотел сказать друзья делитесь с друзьями с этим видео вы понимаете если вы поделитесь э, с этим видео друзьями друзья то э, там моя мечта сбудется друзья вот хочу тут на моем канале друзья мои.